В самом начале дискуссии прозвучал небольшой, но все-таки анализ взаимоотношений двух этих тенденций развития – артоналистского, то есть с участием, большим участием государства в развитии экономики, и либерального. И правильно было сказано о том, что в разный период развития мировой истории, мировой экономики, та или другая форма управления – была более или менее эффективной. Но давайте вспомним Великую депрессию в США конец 20-х, начало 30-х годов. И именно в это время плановая экономика Советского Союза давала наибольшие результаты. Именно в это время складывалось индустриальное могущество СССР. Однако позднее, когда более более Эффективными стали инновационные формы развития, когда мировая экономика, безусловно, стала глобальной, замкнутость, доведенная до абсурда, патерналистская идея советской плановой экономики довела Советский Союз до коллапса. Думаю, что многие согласятся со мной в том, что... Любое правительство, в том числе и правительство России, конечно, должно быть в состоянии определить основные тренды мирового развития и мировой экономики. Должно быть в состоянии определить состояние своей собственной страны, социальной сферы, политической сферы, сферы экономической, для того, чтобы выбрать оптимальные пути развития. И, разумеется, наша главная задача Остается прежней. Наша главная задача заключается в том, чтобы обеспечить темпы, высокие темпы роста российской экономики. Мы понимаем, что это невозможно сделать без интеграции России в мировое хозяйство, в мировую экономику, в условиях глобализации. Но при одном непременном условии – при сохранении и обеспечении суверенитета нашего государства. Я хочу пожелать нам всем в этом успеха. Большое спасибо, спасибо организаторам.